Всем привет, мои дорогие друзья! С вами я, Сказкид. Сегодня <смех> это у нас выживание карты, ну и прохождение карты. Предоставь, приветствую тебя на карте мой На этой, на эта карта <смех> будут различные за загадки, ну и паркур, конечно. Пс, вообще -то. правила я не люблю играть, ну по правилам. Старт ваш игровой режим был изменен. А, был изменен. Да. сюда, конечно. Че, ты вообще борзил? Я поникаю сюда. сюда. Я сюда ничего не нахожу. Офиген. Здесь тоже ничего нет. Я просто ограбил ее. Вот и все так здесь у нас говно такое эх, эх, эх, эх, эх. опять идиот попался или здесь где то должно быть было быть что то не знаю И мне кажется опять что то он не учел что то он опять не сделал в общем как всегда как всегда моя рука меня спасает. Пошел морковка. Вот. Так, Ах. бешеная морковка должна была меня спасти. Это все иллюзия, она должна была меня спасти, но на самом деле она меня не спасла. Фу, подула морковка. <клышленная> так, мы ломаем эту дверку и потом мы должны будем бежать, мне кажется, бежать, бежать, бежать, потом паркур, и потом конец. Сто процентный вариант. Потому что уж столько карт, наверное, на таких, на таком сделанном. Здесь нет. А, вон там что-то есть. А, свинюшка. Погибни ты, тварь, а. Я не хотел тебя убивать, часов. Всё. А. Тоже мы открываем. Там должно было вот что-то открыться. Это бассейн. В бассейне у нас нифига нету. А нет, есть. Вот там что-то. Что, -то. что -то здесь на вот, да, Удар Больше ничего не могу быть здесь. не плавало чего хотите они же тоже злые люди поднимаемся вверх и вот так опять замок В общем-то, так у нас будет не судьба, поэтому вот так вот у нас, как всегда, судьба. <с toggle> Это наша стандартная фигня. Так намного легче пройти. Да-да. Ага, летай дальше. Туннель, туннель, туннель, туннель музыка так суткин он должно быть ярко я знал он делал вами вам, нормально <связычного> точку возражения здесь черт возьми здесь опять надо что-то искать <связычного> ищем ищем ищем хотя что мы щеки мы щеки кстати удивительно но я не хочу есть Потому что я уж плотно поел. Да. Трудно было найти вообще. В первом же сундуке кинули. А нет, там еще куча... Подожди, То есть я мог так-так, да? Ну ладно. красная пыль красная пыль красная пыль, да? что там? какой подвох, да? ну я включил это и что за фигня? Так, так. Ошибаю Спасибо за прохождение карты, мой блог. Теперь ты можешь все смотреть. Канал говна. <coughs> Лучше я вам скину свой канал. Угу. Ух ты, как это все работало, -то. отлично. А теперь время для Бамба. Только я хотел включить геймод, а вы уже мне включили. Бам-бам. Бам-бам. Это будет взрывательная история. Типа мы ничего не знали. Мы, мы такие, мы проходили просто карту, а тут э, выпала такая возможность взорвать все. Ну почему бы не взорвать, а? вообще без ТРТ жизни-то. все окей что сенсу то подорвем все я вот здесь все закончу вот сейчас все и вот это еще как без этого Вот так, вот строим, строим, строим. Еще бабах, бабах, бабах будет. Как я люблю этот бабах, бабах, бабах. Чертки бабах. всю жизнь любил бабах. Mm -hmm. Ну бабахнешь. Подумаешь, бабахнешь пару разиков, что будет? <coughs> Криперов не люблю за спину. Ай ты, черт тебе побери. Он у самого так вот, -та, вот, -та, вот так. Вот это, да. Вот это, вот это, вот да. Понесу, понесу. хе-хе-хе. <с> Мое любимое занятие, на самом деле. Так, где зажигалка? Где зажигалка? А вот она. Подрывайся, случай. Это... Вот это мне понравилось. Ну что ж, пора заканчивать. С вами был Сказакит. Подписывайся на канал, ставьте лайки. Всем удачи. О, подождите. Всем пока. Всем пока.